Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будет небольшой мастер-класс, как сделать вот такую обвязку края. На мой взгляд, это один из самых интересных и простых способов обработать рукав, горловину или низ вязаного изделия. Покажу в двух вариантах пряжи. Вот так эта обвязка выглядит в изделии. Я связала небольшой фрагмент из столбиков с накидом. Для наглядности беру нить контрастного цвета. Ряд начинается с трех воздушных петелек. В верхнюю вводим крючок и вытягиваем ниточку. Набираем 3 воздушных петли подъема. Вводим крючок во вторую петлю. Вытягиваем ниточку. Вводим крючок в первую петлю. Вытягиваем ниточку. Теперь вводим крючок в ту воздушную петлю, из которой мы начинали вязать. Вытягиваем ниточку. И четвертый раз вытягиваем нить через петлю следующего столбика. На крючке у нас 5 петелек. Связываем их вместе и фиксируем. Получился вот такой элемент. Теперь вводим крючок в фиксирующую петельку, вытягиваем ниточку, в крайний накид вытягиваем, в текущий столбик вытягиваем и в следующий столбик вытягиваем. Связываем все 5 петелек вместе и фиксируем. В фиксирующую, в крайнюю, в текущий столбик, в следующий столбик. И так до конца ряда. Вот так должно получиться в итоге. Край ровный, заканчивается фиксирующей петлей. С обратной стороны узор выглядит вот так. По-моему, он прекрасно подходит для обработки края. Сейчас покажу вам тот же рисунок на более толстой пряже. 3 воздушных петли подъема. Вытягиваем нить через вторую воздушную. Через первую. Через петлю основания через петлю следующего столбика. Связываем все 5 петель вместе и фиксируем. В фиксирующую петлю. В крайнюю. В текущий столбик. Следующий столбик связываем и фиксируем. В этом образце пряжа более плотная и узор получается наглядней. Кстати, с изнаночной стороны он выглядит не хуже, чем с лицевой. Таким узором я обвязала края рукавов в свитере, связанном машинной вязкой. Пряжа начала немного распускаться и таким образом я починила рукавчики. При вязании вводила крючок вот в эти западающие ряды. Поскольку край распускался, я начинала не с крайней петельки, как в предыдущих образцах, а с пятой сверху. То есть вот на этот уровень опускалась, поддевала две петельки и использовала их вместо петли столбика. Поэтому ткань рукава немного загибается вовнутрь. И это позволило хорошо зафиксировать край. Теперь он не распустится.